Вы мне вопросы не задавали. Нет, я, я просто процент. рядом, все, чтобы поддержать. Что Клиника 32. Так, так. В клинику 32 я и моя семья входим, ну, наверное, с конца 96-го года. Клиника 32 для меня как бы родная, потому что все проблемы стоматологического плана все решены в этой клинике вот, начиная, от, значит, начиная от коронок заканчивая значит, лечением парадонтоза и несколько лет назад мне были поставлены была сделана операция даже альбиопластика, и поставлены были им план так, э, Тата, имплантаты. Да. Вот. Поэтому, значит, и жизнь моя совершенно изменилась, и никаких вставных челюстей, ничего. Ты совершенно спокойно улыбаешься, совершенно спокойно кушаешь. Вот это доставляет... Ну, очень комфортно, очень хорошо. Я хожу сюда периодически. Ну, можно сказать, через четыре месяца я постоянно делаю, значит, профессиональную чистку у Матвеевской Светланы Викторовне. Раз в год прихожу. Турчинской Ангелине Игоревне, чтобы проверить значит, состояние своих там зубов, пломбы, там посмотреть. В Владиславе Геннадьевичу прихожу на проверить значит, состояние своих имплантатов. Вот, пожалуй, о себе и заранила ну вот это вот зерно э, слежения за своими зубами всей своей семье практически у меня ходят сюда все и сыновья мои, и невестки и все очень довольны и в общем я очень-очень рада что эта клиника существует я думаю, я очень довольна Спасибо. Вы же еще моего папу помнили. Да, конечно, альбом. помню. Я же начинала. Все получилось очень просто. Я помню, у нас тут где-то Голубой универсал был, какая-то клиника, и я что-то спрашивала, я кому-то ходила на прием, они говорят, вы знаете, я не знаю этого врача, а вот у нас сейчас организовался Геннадий Аршавирович, вот они, клиника 32 на Энгельсе. Я туда поехала. Но это было давно, это был, наверное, 90-й, -то второй, может быть, -то. Потому что я и сына туда возила, у меня же, вот, я карточку uh -huh. тут разбиралась. Вот. И там мы с ним начали. Он мне первый сказал, первое делаем чистку. Все почистили, все сделали. Еще и мама, я вашу помню, она лечила зубы. Лечила, да, лечила. Да, она лечила зубы. Вот. Потом, значит, мы значит, все почистили. Он мне говорит, ну все, десны розовые как у младенца. Все, теперь будем заниматься. Хорошо. И после этого... Мы уже начали заниматься протезированием, а потом прошло какое-то количество времени, ну и в общем как-то эти, то ли что-то тут костная ткань, то ли там, я не знаю, в общем изменилось, и теперь я уже с вами стала работать вот. и вы предложили сделать вот имплантаты и в общем я согласилась и тогда это было тоже очень сложно вот и я помню что были удалены зубы мне все время звонили спрашивали как я себя чувствую всю памятку и в общем как что чего вот это вот вспоминаю очень конечно с большой такой теплотой спасибо большое только теплых слов